Здравствуйте, лыжи категории хай-перформанс на меня закрытые. А, главное, у меня к ним, при, ну, как бы такая претензия, ну, скажем так, нарекания. Они тяжелые по ощущениям в катании. То есть мне на них вот нет у них легкости, мне на них не порхалось, не летелось. В общем, они такие очень угрюмые, и мне не понравилось то, что они забивают ноги. То есть, вот, в принципе, даже при том, что сейчас вот... Еще склон пока в нормальном таком рабочем состоянии, и лыжи могли бы ехать нормально, а, но не получается, как бы, да, потому что лыжи тяжелые, лыжи угрюмые, лыжи жесткие, они заставляют их запихивать, пропихивать, то есть короткий поворот их надо запихивать, в длинном повороте их надо, в общем-то, держать, а, в длинном повороте они хотят идти в свою дугу некую паспортную, которая, в общем-то, у них не маленькая, там в районе 17, наверное, метров, я так думаю, мне не видно, да. Вот, но ну, по ощущениям это метров 17, я бы даже сказал 18, потому что они жестковаты, и в эти свои паспортные, видимо, не хотят а, давиться и продавливаться, да, но и, в общем-то, и быстрого поворота, как скажем так, интересного не получилось, то есть там не был участвовать, на склоне, я обычно на лыжах лыжи разгоняю, но не получилось их разгонять, и они как-то не пошли, и не было такого вот прям вот, хорошо-хорошо. Вот, Ну, как бы кататься можно а Никакого фана нет, драйва нет а, Нарекания вот таких вот Чисто вот статистически Мне придраться не к чему лыжи надежно В принципе, очень хорошая плотная хватка а, В классическом, наверное, стиле На хорошем склоне Вообще, наверное, я думаю, что будут очень хороши Проброс задников прекрасен То есть, такой вот а, Годи-саль ну, В инструкторском стиле, скажем, классическом Кататься будет на них очень хорошо И более того, я думаю, что и отзывов позитивных у таких людей Об этих лыжах будет очень много Вот, Но мне они не нравятся, это не мой стиль катания Я люблю все-таки драйв и какую-то энергетику, эмоцию вот. Интересность, особенно лыжах вот этой вот категории хай Которая такая, скажем, такая близкая к какому-то некому старому гиганту Вот, Ну она на самом деле все, больше ничего не, не скажу нового про эти лыжи Будут только повторяться, буду на вторую круг. А вот я пойду, поменяю, и, может быть, мне будет лучше, интереснее, чтобы не пропустить тесты этих новых ручей. Подписывайтесь и следите за сайтом, за каналом. Вопросы на форуме всем ответим. До свидания, пока.